Мама — это огромное окно в мир. О мамах сказано немало слов, а любовь к маме живет в сердцах каждого из нас. Мама — это слово дорогое, первое у каждого из нас. Это слово близкое, родное, в день веселья, испытаний, час. Мама — в этом слове столько света, нежности, заботы и любви. К маме мы приходим за советом, делим радости с мамой им свои. В этот праздник мы желаем мамам счастья и здоровья на годах. Об одном лишь только мы мечтаем, чтобы вместе были вы всегда. Мама, это чудо мира. В самые трудные и горькие дни мы обращаемся к маме. Давайте постараемся чаще говорить им ласковые и нежные слова, совершать для них только добрые и хорошие поступки. Сейчас мне всего лишь годик, и я заболел немного. По комнате мама ходит и просит о чем-то Бога. Я вижу, как плачет мама, ее так легко обидеть. Я буду здоровым сам, чтобы слезы эти не видеть. Мне десять, подрался в школе. Синяк, в дневнике не очень. Я маме съездил фривольно, что я ведь пацан, не дочка. И вижу, как плачет мама, волнуюсь опять за сына. Я буду достойным самым, я должен расти мужчиной. Я вырос, и мне пятнадцать, гулять не пускают снова. А мне-то пора влюбляться, но мама со мной сурова. Я вижу, как плачет мама, увидев мой блог в инете. Я буду культурным самым, чтобы слезы не видеть эти. Мамы любят нас такими, какие мы есть, но самое заветное желание – видеть нас здоровыми, умными и добрыми. А мы хотим их видеть всегда молодыми, веселыми и жизнерадостными. Это самая лучшая песня про маму. Все ее долго ждали и мы наконец написали. Праздник не только наших мам Но и бабушек Ведь они являются мамами наших мам Сколько сил вкладывают бабушки Вместе с мамами В наше воспитание Мы очень любим и заботимся о них Ходит наша бабушка Палочкой стуча Говорю я бабушке Позову врача От его лекарства Будешь ты здорова Будет чуть-чуть горько Что же тут такого Терпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой, бабушка, поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Видишь, как я прыгаю? Это ж так легко. Улыбнулась бабушка, что мне доктора. Я не заболела, просто я стара. Просто очень старая, волосы седые. Где-то потеряла я годы молодые, где-то за огромными, за лесами темными, За горой высокой, за рекой глубокой. Как туда добраться? Людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место, Я туда поеду, поплыву, пойду, Годы молодые я твои найду.